Снова всем welcome, это снова я, DNGP. Сегодня у нас речь пойдет про выставку Japan Drone 2022. Я уже взял себе пригласительный, оформил все и направляюсь вовнутрь. Как вы видите, за моей спиной находится очень большая выставка всех технологий, которые связаны с дронами управление, это контроллеры, сами дроны, в том числе и знаменитая фирма Futaba, которая производит радиоуправление. Ну что ж, пойдем вовнутрь. У нас, кстати, осталось времени не так много. До закрытия выставки осталось всего лишь около часа. Надеюсь, я успею показать. Я здесь прошелся разок, Посмотрел вообще, что есть интересное, сейчас вам покажу. На самом деле очень много стендов, в которых реально интересные технологии. Поэтому мы, наверное, пойдем по-быстрому, чтобы успеть. Тут находится на навигационная система E-B-Navigation, E-B-Navigator называется. 写真や道具は大丈夫ですか? もちろん大丈夫です。このシステムは船だけ使っていますか? <笑> その? 船だけ、船ですね。セールボートもあればラジコンボート。ラジコンボートをつけてオットノマウスを使っています。ミッションで自動動向こうとか自動移動することができますね。面白いですね。<笑> О, и А это за вас. Тут находится вот GMO Internet Group. Они делают там разные solution для дронов. Что здесь? Fukushima Next Generation Aviation Strategy Promotion. Интересный дрон. Это гидроплан. Также есть дрон, который для космической системы используется. Space Frame Drones. Я так понимаю, это наподобие э, тех модулей, которые на Луну сбрасываются, автономных. Вот это очень интересная штука. Вот эта штука, ее надо только в видео показывать. А, А сейчас не надо? Да, О, супер вы А, собственно, я ранее, мы видели, но мы сейчас увидим. А, собственно, я ранее, мы видели, но мы сейчас увидим. А, собственно, я ранее, мы видели, но мы А, 上につけてこの橋の下にとか写真撮影しますねこれはタオレンボーこの自動でバランスしていますね飛ばないドローンですねすごいそのバランス飛ばないドローンです<音声> Бендердис, не не сама. Антонаду. Сугой. Машируй. Машируй. Машируй. Када. Сугой, если мы и А, А,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 собственное банре а это взаимостая да интересно балансировка система это вот защита для дрона сетка сетка такая очень большая свой мяч и о, oh, супер! And with uh drone uh drop down когда... Uh, uh. uh, uh, oh, so uh, when я uh, uh, the trial cat uh, waterproof automatic nice о, oh, Very good система. Спасибо Мы продолжаем. Здесь у них показано, что и материал, из чего делаются алюминий авиационный. Дальше системы. Системы, которые работают в случае, если произошла какая-то авария или еще что-то показывают вот дрому вот такую коляску, привозят на крышу или куда-то там на балкон, и потом по, по лестнице можно спустить человека, который не ходящий, или, например, в госпитале, если у него ноги не работают. В общем, людей с ограниченными возможностями можно спокойно спускать по лестнице на вот этой тележке без каких-либо проблем. мне особо интересно. Пойдем сюда глянем. In Aerotechnology. Это, в общем, система, которая делает два генератора. Вот этот генератор стоит, я так понял, это джет-генератор, только реактивный. Вот типа такого дрона ставят два генератора, и они заряжают батарейку на этом дроне. Следовательно, от батарейки питаются моторы, электромоторы. И на них дрон уже летит. Вот такая система гибридная получается. Интересно вообще сделали. Ладно, пойдем дальше. до Скай. Но до Скай на этот раз не особо тут много всего выставил. Но есть вот интересный пару вот такого плана. Пульт управления, как Switch. Skydio S2+. 3D-скан делает. И вот там док. Док-станция. Мы, кстати, их сейчас тестируем. Вот эти дроны. Вот это, вот это дроны с этой... С ковром. Как видите, здесь QR-код на ковре, и там на платформе тоже QR-код. И когда он садится, он считывает эти камеры, эти QR-коды и осуществляет точную посадку. Вот здесь представлены два, две модели. Это продукция американской компании Skydio 2 и X2E. Делает трехмерную модель, также разная. Это сотен дрон. Интересная такая система, но, если честно, я, я ее не управлял, не знаю. Тут находится японский производитель Institute of Cytocene Research. Они делают вот как раз такой дрон, а он наподобие квадрокоптера, только еще сзади мотор и типа самолет с гибридным с дроном. Интересно сделано. Но тут известная компания General Atomics. Я думаю объяснять не надо, кто это. Can I take picture? It's okay. а лучше спросить, а то мало ли. Все-таки <связь> как сказать компания, разрабатывающая вот такие дроны. Это реальный прототип дрона. Похож на ракету Тут никакой информации нету по этому дрону В общем, это та контора, которая производит известные рапторы И там подобные дроны, как вы видите Работает совместно с правительством США и Пентагоном И поставляет для них основную массу всех беспилотных летательных аппаратов Пойдем посмотрим <смех> <смех> да. Но тут такая информация, это не об этом дроне, да? Выглядит. Вот они такие дроны. Ну, в Японии используются гражданские версии этих дронов, потому что Гражданские версии этих дронов тоже используются хорошо, для, например, для обследования местности, но в Японии очень строгие законы, и сложно использовать такие большие дроны. Но здесь защита для дронов. Это такие 360 защита для того, чтобы дрон не ударялся. Вот, кстати, здесь представлены модели SoftBank, SoftBank дроны. большой дрон С, спереди стоит лайдер лазерный радар такая платформа и дальше еще здесь airpick sony airpick sony ну, кстати sony мы сейчас подойдем посмотрим что там будет интересно Еще на самом деле здесь народу очень много agl aero j lab Компании, производящие тоже дроны, очень большие, огромные просто карбоновые лопасти, дроны размером, наверное, метр пятьдесят метр на метр пятьдесят, если вместе с пропеллерами. Очень похожи Подвес, Sony. Сонька висит. Genas. Это дроны со своей системой управления. Кстати, у них продвинутая система управления. Здесь очень большой пульт. И я считаю, что один из лучших вот таких пультов. Очень точное управление даже самыми большими дронами и телеметрией. Прям как на самолете, как вы видите. Прям очень супер сделано. Все до мельчайших деталей. Он GNSS, количество спутников, заряд батареи, все. Ха, батарейка садится. Ладно, погнали дальше. Использует камеры э, термический флир. GNSS Sky. Вот тут информация про него. Возможно, потом глянем. Аутел или Phase One. Ну, Phase One использует dji дроны, но это контора, которая занимается обработкой изображения. Как вы видите, на камеру камера специально идет Phase One камера в подвесии к 300 дрону. И, видимо, которая занимается очень точной съемкой, зум, камера или еще что-то. Да, вот видите, 150 мм линз, 300 мм линз и подвес сам для нее. Phase One, даже вот показан фотоаппарат. EMS. Это система дронов тоже где меняется подвес наверх можно поставить вниз можно поставить дрон Open Platform Airpeak это известная компания совместно разрабатывает с Sony дроны У них тут представлены линзы для камер. Данный дрон использует камеры Sony. Вот они здесь представлены. Камеры Sony Alpha. Полагаю. Я не знаю точно, какие модели. Это надо на сайте посмотреть а вот сам дрон небольшой дрон но у него очень большой подвес очень тяжелый подвес видите даже эти ножки на типа, гидравлике практически как бы. похоже на гидравлику на самом деле обычные сервоприводы маленький дрон маленькие лопасти но он очень быстрый летает практически на скорости 30 метров в секунду максималка у него очень быстрый дрон Да, кстати, вот Outel Robotics, интересная контора, производящая разные такие небольшие дроны наподобие Мавиков. И у них очень много разных там моделей. Вот у них показано здесь 6K камера на дроне. С RTK, вот сверху RTK, снизу обычная камера, камера. Там миники идут с защиты пропеллеров и... а с этой стороны самолета и подвесы к ним термические мультиспектральные. Самолет с двумя сверху пропеллерами интересное решение, конечно, я такого не видел. А на боках по бокам крыльев сделаны такие поворотные модули сначала он взлетает вверх как квадрокоптер а потом они поворачиваются вперед и он летит пульт управления огромный но зато удобным. где-то примерно 11 дюймов 11-12 у них разные модификации есть на самом деле я таких дронов вообще не встречал но интересно у них камера термическая в том числе меняться может и есть зум камера вот такого плана точнее это даже да зум камеры с лазерным дальномером интересно сделано здесь системы этих очков для дронов А, шашин тут и маратидаска дай жабо а это займас о это зас Систему говорится, но дочермо это дрон не, диджай это говорится я не говорю как мы можем подключить эту систему вообще к э, дронам? Это специальное какое-то устройство нужно? Так, можно отвечать Я могу немного понимать я могу... Как мы можем подключить это для бронсов, например, DJI? так это не совместимо с DJI. Если у вас есть смарт-контроллер, то можете использовать его через HDMI. HDMI, ааа, я понял. There's a micro HDMI here. Ah, you see, see. In, right? So you connect directly to HDMI and yes. then uh, connect to controller if Correct. you Correct. Oh, I see. Smart controller has, uh, HDMI output, ah so I see can, yeah. So any smart controller you can use with these goggles, right? Yes, yes. yes oh, see. But I see. Typically you use it with uh, analog video link. analog video link. Yeah, yeah. and it's uh, uh, typically drone racers. I see uh, so. Freestyle pilots, uh, cinematographers that are using analog links mm. for low latency, ultra low latency uh, you need pair with uh, some uh, receiver, right? Yeah, yeah, yeah. Ah, I yeah, see. Yeah, yeah. So. Is that 5.8 or 5.10, ah, yeah, yeah, yes. Yeah, yeah. Okay, okay. Yeah, very interesting system. Is that also set or it's so, uh... yeah, it's, it's basically this is a, a, a beginner controller. Beginner controller, ah, okay. Simulator? Yeah yeah. So uh, this is a controller that you when you buy you first try you first fly on a simulator. Yeah, yeah. When you learn how to fly, you plug in a radio. Ah module, I see this 2.4 gigahertz radio module for um, oh. uh, drone control. Oh drone control. Yeah. Oh that's nice. That's very interesting system. Yeah, I first time see this kind of maker. Oh really? Yeah. yeah. Is it what, what kind of make what, what country is maker? Croatia. Croatia. Croatia. Oh, it's, it's nice. Yeah, it's uh, very rare for to see yeah. the Governor company <laughs> yeah, yeah, <laughs> in original Japan original. Yeah, original Russia. Okay. Yeah, but I am living in Japan almost ten years. Ah, really? Yeah, okay. I'm not rebuilding so. Ah, okay. So. What do you do? What? I'm working in the drone companies, uh Senshin robotics. Senshin? Okay. We make some solutions for the drones. Uh -huh. And we using any kind of systems also for ah, okay, automatical okay. flights or also manual flights ah. and uh, Others. Uh, what do you do? What we currently use for controlling? No, we use Futaba. Futaba, okay. Yeah, but uh, we also use DJI drones and other like SkyDeo drones, ah, okay. ARPX. Uh, we have a lot of uh ah, okay, okay, of okay. drones, that's why we're looking for some maybe some system also for control drones inside buildings inside ah, okay. Very narrow places, um, yeah. So because, that, uh, for, hmm. for that type of application, we have an interesting system. So we use, we use, uh, uh, uh, we have a sister company called mm -hmm. RC. Yeah, yeah. They do video links. So this is mm -hmm. uh, their module inside. Yeah. This is a receiver module 5.8G. Yeah, yeah. But we also do transmitter modules. And ah, transmitter. Hybrid transmitter modules. Oh, which means that they have controlling and video link on a single board. Oh, that's so nice. For really heavy-duty applications, mm -hmm. we have uh, one watt output oh, uh, video, that's... so it, it's super powerful, and oh. it can penetrate a lot, and mm -hmm. uh, so, and the go, uh, ghost controlling mm -hmm. is uh, extremely uh, reliable. It's 2.4, oh. but we also have sub-Gigahertz version, mm -hmm. which is more for enterprise, which has a better penetration, etc. Mm -hmm. but uh, just to give you an idea, Mm -hmm. Uh Ghost controlling is mm -hmm. being used by top pilots, top racing pilots. Oh, right? so yeah. DRL multi-GP, yeah, yeah. all of the fastest pilots are flying mm -hmm. exclusively on Ghost because yeah. it's the fastest, it's the most reliable. Yeah. And then uh also uh in uh, uh, uh cinematic, cinematic yeah. applications so Uh, big Hollywood productions that mm -hmm. are putting like uh, 50k red cameras oh, on the drone. They nice. will, the, those pilots will also use those for oh. because it's uh, super reliable in any sort of like urban uh, mm -hmm. environment where there's a lot of noise, etc. a lot of uh, radio mm -hmm. noise. Yeah. Uh, Goes just performs flawlessly. Oh. And uh, for the next level, we are uh, uh, developing a uh, duo band, Dose, mm -hmm. which uh, can bands. switch oh. from 2.4 to sub-Gigahertz. Mm. You, don't, you don't know. It, so ah, it's a automatical change. Yeah. If, if you, for example, if you're getting jammed or you're getting mm -hmm. uh, uh, some sort of interference, it fails mm -hmm. over to the to whatever band is, oh, is not. So that's it's nice. super, super reliable. And that's it's totally transparent to the pilot. You don't know. You, you'll get just a signal mm -hmm. saying, okay, I just switched to other band, but you will mm -hmm. not feel any uh uh, uh safe or anything. yeah oh that's nice that's yeah. nice. Is a company Japanese? Yeah Japanese. Yeah we working almost four years uh, here in Japan.